С вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор автомобильного инструмента от компании Интертул ET7176 Набор 176 предметов. Наборы Интертул, как вы все знаете, черно-красные то есть красные и черный кейс это профессиональный инструмент производства Тайвань. Хотя сама фирма Интертул находится в Харькове. Наборы хорошо себя зарекомендовали, то есть хорошее соотношение цены и качества. И начнем с упаковки. Сверху на кейсе идет вот такая вот упаковка на наборе. Важная информация. Три рабочих квадрата. Одна вторая, одна четвертая, три восьмых. Три трещотки, соответственно, под них. Рожково-накидные ключи от восьмого до девятнадцатого. Головки E-Torx, так называемые звездочки, от E4 до E24. Головки шестигранные и короткие от четвертого до тридцать второго размера. ЦРВ, хромбонадевая сталь, материал к инструментов. С обратной стороны у нас комплектация полностью данного набора. Сбоку указывается, где набор производится. Написано, сделано в Тайване. Начнем с трещоток. Три рабочих квадрата, три трещотки. Маленькая 1,4 дюйма, средняя 3,8 дюйма и большая 1,2 дюйма. По длине трещоток. 1 вторая дюйма у нас 260 мм, три восьмых 210 мм, 1 четвертая 145 мм. Трещотки в данном наборе идут на 72 зуба, это мелкий шах. Есть реверс на трещотках, трещотки разборные, три винта выкручиваете, можете обслужить внутри. Быстрый сброс и одевание головки. Особенность набора InterTool черно-красных, э, трещотки здесь идут обработанные сверху защитным материалом. То есть внутренние металлические, сверху обработан пластик, поливил, поливинил, храни, хлорид, по-моему, указывается на сайте InterTool. Они прямые, не изогнутые. Надпись на трещотках InterTool на пластике самому. Далее удлинители под одну вторую у нас два удлинителя 250 мм длинный и 125 мм. под одну вторую дюйма под большую трещотку. под три восьмых один удлинитель 125 мм. и под одну четвертую у нас два удлинителя 50 и 100 мм. Карданы. Три кардана под три трещота. Для отвода наступных мест. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Так, головки. Начнем с головок под 1,2 дюйма. Как видите, в наборе они... Расстасованы так, что вот это деление у нас 1,2 головки трещотка, 3,8 головки трещотка и 1,4 дюйма, также головки трещотка. Под 1,2 дюйма у нас 17 головок шестигранных, самая маленькая у нас на 10, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, 220 грамм составляет. Под 3,8 дюйма у нас 10 головок шестигранных. Самая маленькая у нас 10 мм. То есть получается у нас на 10 2 головки, по 3,8 и под вторую дюйма. И самая большая у нас на 19. И под 1,4 у нас 13 головок. Самая маленькая 4 мм. Самая большая 14. Теперь головки торкс. Общее количество их 13 штук. Под одну вторую у нас две головки. Е20, Е24. Под три восьмых у нас 6 головок. Е10, Е11, Е12. Так, дальше Е14, Е16, Е18. И у нас под одну четвертую дюйма 5 головок. Самая маленькая Е4 и самая большая. Здесь идет е 8 Головки Торкс. Так, далее. Головки свечные. Три размера. Здесь 16 мм, 18 и 21 мм. Внутри имеют резиновые ставки для того, чтобы во время тучения свечи она не выпадала у вас. Т-образные воротки. Два воротка в наборе, под 1,4 дюйма, вороток с плавающей головкой, длина 11 сантиметров. И вороток под 1,2 дюйма, он как бы делается из удлинителя, то есть удлинитель под 1,2 250 миллиметров. Есть специальный переходник, вот такой вот в наборе идет. Одеваем и получаем. Т-образный вороток с плавающей головкой. Этот переходник вы можете использовать для перехода с квадрата три восьмых головки одевать под одну вторую, то есть двойная функция вороток плюс переходник. Отверточная рукоятка в наборе вы можете ее использовать с головками под одну четвертую дюйма или с битами, которые идут уже с переходником, с адаптером под одну четвертую и вы получаете отвертку. Биты чуть дальше я вам покажу. В данной отверточной рукоятке есть квадрат, в который вы можете подсоединять или трещотку, или вороток. То есть что-то дожать. Или открутить. Очень удобная. Так, биты. Под одну четвертую. Биты у нас идут с адаптером. Я показывал, общее количество их 33 штуки. По размерам здесь райп, биты, крестовые, торкс, шестигранники и шлицевые. Все биты подписаны по ячейкам, в которых они находятся. Биты под квадрат 1 и 2, общее количество 24 штуки. Здесь они используются с адаптером. Вон, два адаптера, Кстати, под одну вторую и под три восьмых. То есть эти биты вы можете использовать под трещотку 3 восьмых и под трещотку 1 2 дюйма. В податах вставляете нужную биту и подсоединяете трещотку или ворот. Профиль также шестигранный, крестовой, торкс и торкс с отверстием есть. Так, нижней крышки. все показал, теперь верхняя крышка. Набор комбинированных ключей, 12 штук, самый маленький, ладно, по размерам скажу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, у нас самый большой ключ. Надпись на ключах с обратной стороны, хромбонадивая сталь и логотип Интертул. Ключи здесь идут матового цвета, потому что весь инструмент в наборе, как видите, больше идет глянцевый. Головки длинные. Общее количество 15 штук. Самая маленькая 4 мм. И самая большая у нас идет на 18 мм. И в наборе представлены три головки ударные. Хромолинденовая сталь. С защитным сверхупокрытием. Головки так называемые для дисков. Размеров 17 мм у нас головка 19 и 22 мм. На головке указывается CRMO. Хромолиденовая 100 -E То есть ударные под гайковерки. Переходники показывал. И два набора ключей. Г-образных. В наборе под 9 ключей. Торкс. Ключи держателя пластикового. Можете повесить на пояс есть клипса. И набор шестигранных ключей с шаром. То есть можно работать под углом. Но размеры я перечислять не буду. То есть стандартный набор. По комплектации набора все. Головки показал, шестигранники показал, торпсы, Т-образные воротки. Э, теперь по самому инструменту. Э, сам инструмент из хром ромбанадевая сталь, сверху имеет защитное покрытие, в основном это глянцевый, то есть удобно, потому что вы э, замазали, и его очень легко оттирается. Ну, головки вот ударные они в пластике и матового цвета черного. Черный цвет. Каких-то замечаний по литию мы не заметили. Инструмент затолен качественно. То есть мы рекомендуем покупки данный набор. Тут хорошее соотношение цены и качества. Теперь перейдем к кейсу. Кейс черного цвета. Состоит он из двух частей. Скрепляется кейс пластиковыми зависами. Внутри имеют металлические вставки верхние крышки инструмент хорошо защелкивается, то есть исключает выпадание. Потому что набор к нам приехал упакованный в пленку. Мы его раскрыли, весь инструмент на своих местах. То есть он перевозился, но все осталось на своих местах. Хорошо защелкиваются верхние крышки. Металлические защелки запирания, металлические замки. Рукоятка слаживается. Есть петля для того, чтобы можно было повесить замок. Теперь по кейсу. Запирание без проблем. Металлические защелки. Сам кейс. ширина его 52 см. Длина 34 см, высота 9 см. Вес набора 12 кг. На верхней крышке у нас логотип интертул, металлическая бляшка. И по бокам угольники защитные тоже из металла идут. Вес набора 12 кг. То есть набор нелегкий. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. За подписку получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо. До свидания.